Привет, это Vardite из Darkstar Project и мы открыли первый сервер Sunnywhale Rule Play. В честь этого бесплатный VIP на время открытия и промокод на 100 рублей в описании. А также там есть ссылка на трейлер сервера. Здорово, иногда во время записи роликов происходят небольшие казусы. Я конкретно говорю про вот этот вот ролик, не про прошлый, не про позапрошлый. В этом ролике в конце я получу бан на сутки за админобуз. Помимо этого вы встретите как школьников, которые хотят написать на меня жалобу на снятие, так и без пяти минут админобузеров. Сегодняшний ролик я снимал на сервере WazersRP. IP я оставлю в описании. Залетайте. Масло съемное на охоте. На сервере сколько людей? 55. 55 тел на серваке. Ах, ладно. Лысый хер, блядь. Пошел нахуй. Я хоть и сатанист, но все равно, потому что я зайти эти Лицом скаблини. к сине, блядь. это было? Лицом к сине, лицом к сине. Че ебанулся Чонкинера? совсем? Тут люди как бы ходят. В правилах этого сервера в самом низу есть карты с обозначением общественных мест. Это места, в которых нельзя делать подобные вещи, как делает он. Это еще было бы более-менее объяснимо, если бы он отстроил эту хату, купил ее себе и заводил туда людей под предлогом вступить в его клан, а после он начинал бы их всех грабить. В таком случае, как я думаю, это нарушение правила армии ДРП. Но это не самая смешная часть этого ролика или же фрагмента, потому что вот его реакция на то, когда он узнал мой голос. Но это просто пиздец и не понимать, чем они руководствуются. Е... Бля... А! Е... Я понял, кто ты его. Еб... Я понял, кто скрипать это скрипать это скрипать ебать а то есть это, он, короче, после гэмон, этого он, короче, ты грабить гэмон. передумал серьезно ну блять извини, я не знаю что извини, то пожалуйста. что ты правила сейчас нарушаешь, дуло боёк на улице ну он у него ферп был, я его, я его поставил к тене, он это... ну ты это мне он, угрожаешь оружием, вот здесь ставлю? вот тут люди ходят, ты дебил ну блять помоги подожди, подожди помоги, подожди, вот он подожди, меня, подожди, он подожди, меня ограбить подожди. хотел, у него оружие, у него калаш. Подожди, подожди, я, я его... Да его нахуй, вижи, блядь. Да вижи быстрее, не сука, не, не, не тупи, блядь, долбоеба этого, не тупи. Блядь, да заш... Ай, сука, нахуй, я стреляю что, блядь? Ганду... Я ему ведь денег передать хочу, не да, надо. Дай да, ему денег да, передать, да, пошел. конечно. Не верь ему, сука, он да не оружием угрожал. Сажай стой, стой, нахуй стой, стой, его, стой, стой, стой. сажай, не слушай, стой, стой. блядь, да я объясню все день, сразу, день, сажай его, передам. блядь. Спасибо. На каждого масленка найдется свой грибник. Грибники вперед. Ну чё, пойдем-то добавить долбоебов. Так что вы будете арестованы. Ебать, у вас солевой в отряде да. вы ч совсем и кого вы арестовывать собираетесь? Пиздец, ты посмотри, как его скручило. Во-первых, какой-то круче. Сука, как он бегает? Побегай, пожалуйста, еще побегай, побегай вот так вот по кругу. Сука. Джигернаут фрикил. Просто так. Здорово. Здорово, здорово, да. Кто тебя убил? Джагернаут. Джагернаут. Да-да-да. А, ща-ща-ща. Yeah. Так. Слава нации за XC. А, yeah. вижу. Автошатган тебя, короче. Так. Здарова, на тебя жалоба. В чем жалоба? Фрикил. Объясняй, как это Слушаю, было. Ты вышел из дома, который мы рейдили. И что? Ну, И что? ничего подозреваешь, не для этого нужно человека лицом к стене поставить, проверить его. Если он будет сопротивляться или оружие доставать, ну то mm -hmm. да, тогда убивать. Так это в правилах описано? Это головой надо думать, для этого правила не обязательно. Mm -hmm. я так не думаю, потому что когда... Ну, ты рейдили, думай, думай, это полезно. Я знаю, думать это полезно, спасибо за оскорбление. Какой раз я уже играю на этом серваке, снимаю какие-либо будни администратора или же просто общаюсь с игроками, они тут, сука, чересчур все обидчивые. Стоит тебе только пукнуть в сторону игрока, он тут же скажет то, что ты его оскорбляешь. Ладно. Тебя никто не оскорблял, тебе просто сказали по факту, что думать полезно, а ты не думаешь. Он выбежал из дома, потом рейдили, я когда подбежал, все мои уже лежали мертвые. Внутрь дома никто не заходил. Значит, честно, технически можно было предположить, что он всех их всех убил. Битмайнер, всех убил. но откуда мне знать, битмайнер или не битмайнер. Может, это бит может быть, это кто-то другой. Ну, это Для этого нужно человека ставить лицом к стене и обыскивать. У тебя на рп и фрикин. Я, его... я его Поч... не могу. Откуда Ты не поступил так, как делает нормально полицейский. И ты начал сразу хуярить по нему. Ты сказать то, что не криминальная профессия? Это не та профессия, которая заточена по то, чтобы убивать людей. И ты это должен понимать. Ну, я это прекрасно понимаю. Но, но если бы ты это понял, ты это бы это его то, не пошел что... сразу, а начал бы просто проверять. Я стоял на крыше, я не видел, кто это, и не видел его профессию даже. Тем более, какие у тебя основания, Есть... как ты понял, что он кого-то там мог убить? Просто вы. А мор... блять это а то, что. А типа он по приколу решил пойти посмотреть, как там базу То есть расти, ты, да? подожди, но стоп, ты стоял это, на да. крыше, ты издалека увидел кого-то человека, да. который выходит из хаты предположительно, который рейдят. И ты понял, что его нужно ебануть. Ты ч, совсем? Так, все делают. Так, все делают, ну тогда всем так выписывай наказание. Ну на РП фрикил, все, Да, аккуратно. с куратором аккурат. пойти выписать. Наказание, да когда аккуратные отказываются самих себя бонить. Ну, это не я разбираю. У тебя по итогу на НРП фрикил. Ладно, сейчас момент. Жалоба закрыта. <свеч> Сука! Серьезно, думаю, ты на пропах сдел сделал, делал на кизик. Окей. Okay. Пум пум пидум пум пум пидум. А это куратор. Здорово. И что это за говнище? Итак, перед нами очередной представитель донатных хуисосов. Что же он сделал не так в том фрагменте, который я вам показал? Вроде бы у него чел пытался угнать скейтборд. Ну, для начала стоило бы просто человеку пригрозить оружием, или же сказать несколько раз «Уйди, не трогай скейтборды», но не в тупую начинать шмалять вместе с другим челом, который стоит тоже на улице. На момент записи у меня не было привилегий выше, чем куратор, поэтому выдавать ему наказание сам я не мог. Поэтому мне нужно было до него донести, что он нарушил эти правила, и чтобы он сам себе выдал наказание. На самом деле это не особо-то и сложно, но просто немного заебывает то, что ты челу пытаешься одно и то же несколько раз вдолбить в голову. В первый раз я не совсем понял, как с этим действовать, но во второй раз, который будет тоже в ролике, я немного подробнее вам объясню, что нужно делать в таком случае. У тебя фрикил. Что? И армия П. Я говорю, у тебя фрикил и армия ТРП. А что в чем было заключаться, Ты оружие в людном месте достал, без особой на то причины. Не Карта, вот это и... место на карте, это общественное mm -hmm. место. Оно отмечено в правилах. Меня украли Ну, для этого не обязательно сразу стрелять по человеку, а можно пригрузить оружие. Я уже миллион раз сказал, чтобы не ну, Я не... наблюдал за этим с самого начала, Ах, когда ты свет. начинал пытаться ставить пропы. Человек просто мимо пробежал и все Ты начал по нему стрелять. И взял мой скейт уже трижды, блядь. Не Для этого нужно либо в полицию дела? жаловаться, либо угрожать ему оружием. Не слушает угрозы. Ферре РП выдаешь. Ты ж куратор, ты должен правила знать хотя бы немного. Я знаю правила все. Ну а я вижу, у тебя армит РП фрикил. Армит РП, это правило, по которому гражданин не может доставать оружие. А если он достает, то не имеет права его, то есть долго держать рукав полицейские уже гослужащих правила действуют то есть они могут это а делать. ты мне это зачем читаешь я так Но знаю это правило выдавайся себе 20 говорю, минут потому я, что я тебе сам не могу выдать срок несколько минут я могу несколько минут ой, секунд держать оружие в общественном месте у меня ски, это для этого нужно просто пригрозить оружием это ситуация которая не требовала убийства человека полицейские были рядом и делали? что ну так полиция вопросы, я тебя конкретно сюда тыпнул Я говорю, у тебя армия ТРП и фрикил. Я жду, пока ты выдашь себе бан. Все хуй шлюха. Бля. Блять, какой конченный долбоб. Ну ладно. Это что, кончен львнул, что ли? Серьезно? Вышел с сервера. Ну, короче, чел этот сам начал. ну вот сам говорит. О, вот, сейчас я посмотрю еще раз, что там. Ник человека. Так, сколько у нас сурит? Лг грифер. Вот это. ЛГЛ ЛТ Грифер, да, хакер. Ага. Сейчас я. Здорово. Ну, хули забираешь? Я строю. Смотрю, если я конкретно донатную привилегию тэпаю сюда, то один строит у него очень важное дело, другой пытается отыгрывать РП и все, сука, нарушают правила и всем не нравится то, что их тэпают на разборке. Даже в случае со скейтером я тоже так и не понял его возмущения, потому что он ничем таким полезным по факту не занимался. Он никого не рейдил, он там не отыгрывал какую-то важную РПшку. Он просто строил, он просто там пытался что-то нарастить на свой скейтборд и не более. Аналогично вот этот вот долбоеб недоволен тем, что его тэпнули на жалобу. В отличие от первого дебила, вот этот вот понимает то, что я ему ничего выдать сам не смогу до тех пор, пока он сам себе не пропишет наказание. Именно поэтому он берет и намеренно затягивает проведение жалобы, а также выдачу себе наказания, Поскольку уже было и так все понятно, мне даже пруфы предоставили то, что он реально нарушил. Ну, Сейчас придут и скажут НПС. Ну, потом достроишь. Сейчас разборка. У тебя жалоба пришла. Ну не тяни. Человек смотрит демку. <гас> Нет. <гас> да, все гуляй. <гас> так, короче, смотри, я взрываюсь в него хату, там уже борчик стоит. Прямая видимость. Видишь? А, вот прямая видимость есть. А, у меня в руках оружие. Типа этот как его лазерган. Лазерган это оружие. Прямая видимость у него была, была. Типа ограда, она какая была прозрачная. Прямая видимость у меня там лестница. Чего как? Чего, блять? Какая лестница? Какая лестница? У тебя забор был вот такой вот, Сейчас тебе покажу. Вот такой вот забор у тебя был, через него пули пролетают да? насквозь. У тебя не было никакой лестницы, ты чё, блядь, несёшь? Какая да, лестница? Не Я там был, Я там был. Какая я лестница не Несешь? Несешь, там нету блядь лестницы я посмотрел по демке, там нету никакой лестницы что ты чешь Не бомби нет я тебе говорю то что у тебя не было никакой лестницы ты, получается обманываешь администрацию <гас> ну я это не считаю обманом администрации это скорее всего оговорка потому что ту лестницу которую он обозначил я бы тоже лестницей не назвал ну типа не знаю какой-нибудь пандус с алиэкспресса что-нибудь другое, но точно не лестница обман администрации он выхватит вовсе за другое кстати на протяжении всей жалобы он постоянно писал в чат о том что чел Который на него пожаловался, не вывез Это почти то же самое, что я подъеду На каких-нибудь разъебанных гнилых жигулях К БНВ, крутой новой Начну с ней якобы гоняться, просто стартану со светофора А бмв даже не знала, что у нас гонка Я просто скажу, ебать, BMW не вывезла меня О, гуляй Нет. А да, ты сказал, что у тебя там была какая-то ограда Лестница, что ли, рядом. А ты а был там, ты говоришь? Так вот это стоял. А, ну, а, за дверью была вот эта штука Так, и смотри, смотри, и, смотри, прикол, смотри. Я? Давай я покажу сейчас, как это было вот, вот, стоит. Ты меня это. не видишь. И не вырез. Вот, я тебя, вот, я тебя видел, ты в прямой видимости был. все тихо ты был, сейчас, вот, играешь? Тихо, так, сейчас секунду. тихо. Прямая видимость была, простреливай, да, я через была. это могу. Это считается оружием. Оружие есть оружие, я мог тебе навредить Логично. Какая нахуй прямая видимость, скажи. Еще раз, с самого начала объясни не... ситуацию, что произошло. Давайте помню. Без строительства бы объясни мне, стоп. что произошло. Давай Смотри. я скажу, я там был. Сижу в хате, приходит мне. Смотри, короче, лакса, ситуация. Лакса. Подожди, смотри, ситуация такая. Короче, вот он ломает две тазаном, заходит угу. с визганом уже. Ой, с этим галксиганом или как тебя там. Короче, с оружием, заходит, то есть, правильно? Да-да-да-да-да. на него. И после этого он доставит револьвел и убивает его. Вот такая ситуация. Так. Дорогие граждане, короче, какого-то города, как вы его назвали. Грифер э, короче, это так. Насколько делать лотерею? давайте звоните мне на кирпич не слышу из-за мэра Ну сейчас он заткнется так и было ты в ответ на оружие достал оружие как они объясняют да или нет просто ответ было такое блять я не помню что он держал то ли лазер то ли тарас скрин сделай скинь сюда а еще у него улыбка ты смотри, типа пытаешься а спраздать, ну ладно. Куда ты У тебя получается. Ифил по Скинь мне скрин, где ты стоишь да, с оружием, и он достает этот момент оружия. Смотри, смотри то, да, дал. Короче, Гриффир, я тебе еще раз вопрос задаю. Ты в ответ на оружие полицейского доставал оружие, правильно? Только затянется твой бан. Скинь скрин, где он держал лазерган нет я у тебя сейчас спрашиваю ты доставал оружие в ответ на его да или нет смотри блять он зашел яхозе что он держал либо лазер либо таран скинь скрин где он держал лазер так тебя спросили а ты, ты можешь ответить короче да скрин сделай закинь его на Мгур и скинь а, а, на а, скрин а, сюда а это... правило про модель Господи, хранит Тулган и текст-скрин. Это просто что-то с чем-то. Разборки выходят на новый уровень. Вот он тот самый скрин доказательства того, что чел на хакере реально видел оружие в руках у другого человека. И несмотря на это, нарушил правила ФРРП и достал оружие в ответ. До этого момента он просто-напросто говорил то, что он не помнит. Он говорит то, что у него был то ли таран, то ли лазерган. Но я не думаю то, что он настолько отстал, чтобы не знать, как выглядит таран и как выглядит лазерган. На протяжении всей жалобы он просто ее занесет. Он нормально не давал никаких ответов, и все, как бы тут все вскрылось. Итог такой: мы ставим его перед фактом, чтобы он себе выдавал наказание за нарушение правила ФРРП и обман администрации. Потому что я считаю вот это вот обманом, когда ты говоришь челу, ну я не помню, но ну я там не, не знаю точно, что он держал. Все он знает, но он просто не хотел об этом говорить. А Смотри, есть функция сменить модель, а есть сменить размер. Ты говоришь, там видимость была хреновая, ты серьезно? У размера нет ограничений по правилам. Ты видел то, что у него оружие было. Ты зачем обманываешь? Ты стоишь и смотришь прямо на него данный лазер похоже блять все за 5 секунд произнес да да да полчаса меня убивал блять а я лазером ничего не мог сделать через забор но обучение уже есть улыбка грифер у тебя получается обман админа а кстати блять выдавай себе наказание а где нахуй эфир если он лазер достал который не может урон нанести через оружие. это оружие все равно считается я тебе еще раз говорю Выдавай себе за обман администрации и за ФИР Рп наказание. Так он не может мне урон снести. Я еще раз Плюс тебе повторяю. Обман, выдавай скажем. себе за ФИР Рп и за обман администрации. 30 минут за обман, за РП обман? у тебя идет еще 10. Итого 40. Ты выдаешь себе наказание за ФИР Рп и обман администрации в чем обман ты мне сначала говорил то что ты не видел ничего но на скрине показано то что у тебя есть прямая видимость того что он стоит то ты путался в историях тут у тебя не было видимости тут и не помнишь вот сейчас все. вот ответь на мой вопрос ты додик я еще раз тебе ага. говорю выдавай себе наказание за феррп и обман админа ну как бы вот ребят причем-то два оскорбления. Какой обман? Оружие. Я сказал, что все Он видит прекрасно. Быстро я не увидел, какая. Там то ли таран, то ли ладь. Это Они твои похожи. проблемы. Ты начал говорить, то ты не помнишь, что ты не видел, то у тебя прямой видимости не было, то там проб какой-то. На пробах понятно Это то, что. Это обман. Это обман. Ты мне неправильно говорил. Я сначала до того, пока мне не показали скрин, я думал то, что они мне сидят заливают про то, что ты видел. Но там на демке на скрине даже банально все понятно. Я тебе еще раз говорю, выдавай себе наказание за а фир РП. Не можете, да. Вот, вот тут. Вот. Тебе еще а, раз вот. говорю, выдавай Сколько? наказание за фир обман администрации. Ты отказываешься это делать? Тебе еще раз повторить, 40 минут себе бан выдавай. С данного момента этот хуесос меня все так же прекрасно слышит, но решил меня в тупую игнорить, чтобы не выдавать себе наказание, и решил потянуть еще время. Если вы отмотаете на несколько минут назад, то вы увидите то, что он просит скрин, где чел стоит с лазерганом, он говорит, тогда ладно, тогда выдам себе наказание, но как только ему предоставили скрин, он тут же начал переобуваться и кричать, где тут обан администрации и где же тут ФРРП. Самый обидный прикол в том, что я реально не могу ему сам выдать наказание, нету такой функции. Для равных привилегий эта функция недоступна. Самое обидное то, что я трачу очень много времени как своего, так и тех, кто тут присутствует. Ну, не считая этого долбоеба, его в принципе не жалко. Трачу, потому что я не могу самому выдать наказание, для равных привилегий на серваке эта функция отключена. И поэтому я сижу минут пять его заебываю фразами, типа ну, ты уже выдаешь себе наказание, ты будешь себе выдавать наказание. Он меня тупо игнорит. Но как только я решил пошерстить по правилам и найти еще несколько интересных пунктов, то он Тут же разговорился. Скажи нахуй, в чем обман? Я тебе уже объяснял. Последний раз тебе говорю. Выдавай себе наказание это за... Это не обман. Выдавай себе наказание, либо у тебя прибавляется 12 часов. Это не обман. Выдавай себе наказание, либо это еще плюс 12 часов. Оно тебе нужно? Скай, сука, в чем обман? Я тебе уже объяснял. Тряска. Не я. Я сейчас разбираю ЖБ, и это мой вердикт, то, что у тебя обман администрации и ФРРП. Оно РП. так не суммирует. 40 да? минут у тебя, обман админа и РП. 30 за обман, 10 за ФРРП. Оно ну, стимулируется так, ладно. да. Если X2, оно идет Давай, я жду. на один день. Давай. Теодор не вывез и плачет печальная гримаса. Ну ты пытайся ты... дальше Делал. провоцировать, Делал. я Делал. жду, пока ты выдаешь себе бандовое. Жди. Так ты. ты это твоя обязанность-то. Вот Через стаб обязан. меню тебе сказали, на себя нажимаешь. Не вывез и плачет печальная гримаса. Грифер. Получается. Ну, он, короче, понятно. Токсичный. Ты токсичный. Грифер, я тебе еще раз говорю, выдавай себе бан грифер. на 40 минут. Сколько мне еще раз тебя просить? ты свой мозг игноришь. На заскорбительное поведение... Сколько у него? Может ему еще прибавить заскорбление оскорбительное поведение, типа оскорбление x 3, оскорбительное поведение еще? Ну, нет, это... Нет, И это, это говоришь, не оскорбительное не поведение, слышу. это отказ выдачи себе наказания, это 12 часов. И админобосс. А, нет, я про оскорбление говорю вообще. Это уже админобосс, бан один день. И где а? а? Где А? А скажи. Ты Потому себе ты намеренно не выдаешь наказание. Пользуешься админ-привилегией в таком вот стиле. Это отказ, а не админабус Это отказ и админабус так... одновременно. Ты пользуешься привилегиями Если вот бы... этого, вот своего куратора, чтобы не выдавать себе. Потому что выдать тебе сейчас, кроме тебя, самого не может никто. Ой, все, не плачьте. А еще Теодор не вывез меня улыбка. Не вывез, чел, базар. О, гуляй. Все, благодарю вас, друзья. Спасибо, что вы мне помогли избавиться от такого назойливого человека. Ну, Много... конченый, не обращай внимания. Да я знаю, он, блядь, сам по себе. Так... Но он, походу, слышит, потому что он очень... Просто долбоебу настакать. Нарушение это вот мое любимое. Так. Я тогда верну сейчас, ТНСВ? Да, я сам. А, ну ладно. На следующий раз я попрошу привилегию повыше, чтобы моментально выписывать пизды вот этим ублюдкам, кто начинает юзать вот эту вот привилегию свою, у них куратор, я сейчас объясню вам ситуацию, куратор, у меня такая же привилегия, прикол в том, что я могу банить всех, кто ниже меня, то есть не кураторов. Но кураторов таких же, как я, я бани не могу. Они должны себе сами выписывать наказания. Но есть одно небольшое преимущество. Если я нахожу нарушителя на кураторе, а я ему выписать наказание не могу, я ему говорю, вот у тебя такое-то такое-то нарушение, я ему объясняю, естественно, все, ну, чтобы человеку было понятно. И говорю, вот выписывай себе наказание. Если чел адекватный и нормальный, он послушается и выпишет себе наказание. Если он неадекватный, то он нарабатывает себе еще одно нарушение, отказ выдачи себе наказания. За это уже полагается не 10, не 20, не 30 минут бана или же мута какого-то Это уже 12 часов бана А я, поскольку я люблю доебываться, я еще стакаю это с админобузом. Это один день и 12 часов Но если он делает это на какой-то пост постоянной основе, то это возможно даже снятие и два бана дня Прикольно? Если ты читаешь правила, ты знаешь, как ими играться, так скажем, в какой-либо ситуации. Хотя я бы мог спокойно, тупо написать э, создателю, чтобы он выдавал баны вот по тем айдишникам, которые я вижу. Но так бы было бы менее зрелищно. О, здравствуйте. Здарова. Рассказывай, что такое. Э, у меня, э, короче, у меня жалоба на бамбу. Э, Причине того, что я угнал машину, да? Ну, то есть не угнал, а ездил на полицейской тачке. Так вот. Ага. Он сказал мне выйти с машины. Я выполнил его приказ, ну то есть то, что он мне сказал. Я вышел из машины. Он меня моментально ударил шокером. Хотя я не, И не делал ему какого-то сопротивления. В правилах написано, то, что он может ударять э, шокером при сопротивлении или угрозе его жизни. Че, а ты иссохший. Ты воруешь людей. И... Ты вообще угнал полицейскую Отк... машину. Откуда он может знать... Соши. Ну, допустим, По секрету карта. может любой знать, ну, если честно. Просто никто не говорит ну, об этом просто слух. черный чел. Просто черный чел. Это не исключение. Там правила а написаны на А что он тебе сделал-то такое? Ты угнал полицейскую машину. Выхватил за это дубинкой. Сам головой подумай, ты полицейскую машину угнал. Что он тебе спасибо правило. должен сказать? Нет, я, я же... А вдруг я хотел привезти в полицейский участок? Вот там полицейский участок. Если бы ты хотел, ты бы на ней не катался. В смысле катался? Я был... Там полицейский участок, сейчас можешь меня такнуть? У меня сейчас 6 секунд остается сидеть. Меня ну, давай, давай. Едет. Ребят, я, наверное, один не понимаю, с каких пор профессия, которая ворует людей, занимается, в принципе, нелегалом, начинает помогать полицейским. Это походит на нон-рп. Прикол в том, что он играет за криминальную профессию и угоняет по факту. Ну, может быть, он реально не хотел угонять машину, но полиция будет считать то, что он угнал, потому что он сидит в полицейской машине, и у него нет на это разрешения. Тем более на никогда и неважно куда он хотел ее привести потому что вне зависимости от того какое РП у сервака медиум, фан РП или же хард РП ты сел в полицейскую машину не на полицейской профессии любой адекватный полицейский будет расценивать это как попытку угона а если ты еще им сказал то что я вот тут немного прокатился, решил вам ее привести то полицейский вполне себе может разыграть сценку задержания после того как чел попытался якобы угнать машину и он будет полностью прав перед вами типичный челик на нелегальной профессии который решил с какого-то хера поиграть в добродетели. Вот та тачка, видишь, та полицейская. Фургон, он меня, он сказал, выйти из транспортного средства, я вышел. То есть я ему не сопротивлялся никак. Он взял просто шибанул меня шокером. Типа, представь в реальной жизни, ты просто выходишь из э, транспортного средства, и тебе сразу же ш, э, шокером огребается. Ну, это одно, полиции. а то, что ты вышел из полицейской машины, которая тебе в принципе не предназначена, это другое. Так это не означает то, что в исключениях там нету никаких исключений по смысле? Ну ты головой подумай просто. Тебе обязательно что-то должны так написать черным по белому, чтобы ты это понял. Ну ты догоняй сам то, что это полицейская машина. Ты залез в нее без спроса. Фактически ты мог ее угнать. Так я же не угнал. Она была вообще где-то Ну ты, ты мог сделать все, что привёз. угодно. Ты уже в машине был. Это, это не анормально. Пойми. Так это в правилах написано то, что нельзя находиться в машине? Причем тут в правилах в написано, ты головой думать нет. умеешь, нет? А, то есть ты еще пытаешься меня как-то оскорбить? Причем тут оскорбить, что, я что тебе головой? прямо говорю то, что нужно головой догонять. Если ты не знаешь, что полицейскую машину садится и сохшим, но ну, не совсем хорошо, и будет после этого своеобразная реакция от полицейского, то как мне тебе еще объяснить, ничего? Тебе тебя реально в правилах попросить написать создателей? Боже, чекни правила, серьезно. Для я чего сейчас мне чекать правила, вот скажи? Ты спросил у меня, потому вот что, номер П там и, написано, и все такое. По черному, по белому написано, потому что нельзя ударять шокером, если я просто увижу чела, который, допустим, грабит человека. Ну, не грабит человека, допустим, просто срет на машину полицейскому. Ты сел Полицей. в полицейскую машину, и ты ожидаешь какой-либо другой реакции от полицейского? Нет, он... он ну так он и все, в чем проблема? С, так нет, я вышел из транспортного средства, он должен был меня закрыть в наручники, а не ударить шокером. так вдруг да, ты побежишь от него он тебя ударил шокером чтоб ты не убежал все логично а нет, ты вполне себе можешь проявлять сопротивление у тебя профессия такая Хорошо, и ты удивляешься что, ты что восприятия тебя восприятия взяли ударили вовсе шокером вовсе. ты как вообще нормальный нет ты какой ты я, я, я вообще в душе не ебу про кого ты говоришь ты мне сказал про полицейского все нет, просто ты понимаешь, ты сейчас не по правилам, а по, по каким-то выгодным историям. По это, каким выгодным историям что несешь? И что дальше? Это значит, правило, если light RP, то полиция не должна нет, реагировать, нет, так как она нет, должна и реагировать. И никак ему не угрожает. Но ты подумай то, что ты залез в полицейскую машину, будучи нелегальной профессией, полицейский то увидел, какого хуя мол у меня чел, какой-то сидит левый в полицейской машине. А вдруг я детектив, кстати? Да Но вдруг ты, ты кто, кто? нибудь разы. еще? Вдруг ты какой-нибудь разыскиваемый злодей? Вот именно, он даже не. Ты сел в полицейскую машину, какой-то реакции еще ожидал а вдруг я, я говорю я детектив ну представь да какой? да детектив, детектив вот так и вот и выглядит конечно ты вот это а в, вот, вот эти сказки ну позже другому рассказывай ты мне тэпнул спросил это норп или нет и я, я говорю нет я доходчиво объясняю в чем в это не норп я тебе не спросил я тебе не спросил я говорю как оно есть и в правилах это написано я не знаю ты пытаешься сейчас своего друга спасти да друга спасти всего. конечно ну да да скорее всего я уверен даже в этом ты сейчас себя как неадекватно ведешь, а тебе просто доходчиво объясняю, в чем тут не нон РП. Это нормальная реакция полицейского. Он в машину... Так сейчас ты себе неадекватно ведешь. Ты матюкаешься просто из-за того, что я могу... Ты сейчас спасаешь своего... А, ну то есть... ты Потому что я могу матюкать... Я неадекватно себя веду. Да, вяжешь ты себя неадекватно. Ты предложение сформировать нормально не можешь. А какой адекватности с твоей стороны может вообще речь? <свист> а что, блять, мне, свисток кстати, бы я э тебе дал, чтобы ты отвечаю. Что ты до чела на полицейском доебался, я тебя спрашиваю, Он все сделал правильно. Я говорю, это в правилах написано, то, что применять только. Ты... Только. Там у не тебя, смотри, как, подожди. Окей, я уяснил кое-что, пока я с тобой разговаривал. Если головы на плечах нет, то понять, что. Ее нет нечем. Вот так же и с тобой. <связать> да, слышь, а, а какого чел, ты хуя в полицейскую машину лечить? вообще лезешь? Просто. Просто? Причина есть адекватная? Я хотел привести тачку, а вот я был Какую привести ты тачку хотел? Куда? Вот эту, на парковку, вон парковка. Ты, то есть хотел привести полицейскую тачку на парковку к полиции, правильно я тебя понимаю? Да. С головой Бобо. А да, что в чем? Ебать <свят> <свят> нахуй <свят> Закрывай жалобу, не еби мне, блять, мозги Тебе никто мозг не бьет, а сейчас тебе вопрос задаю Ты взял полицейскую машину, чтобы привезти ее на полицейский участок, помочь полиции Ну да, в чем проблема? То есть это сотрудничество с полицией, да? Понимаешь Нет, это? нет. Э, ты хочешь помочь полиции, полиции. ты сотрудниче. сам сказал «да». Я не помочь, я привезти тачку просто. Зачем? А хотел, Зачем? Ты мне Зачем ты давить? хотел машину а? какую-то привезти полицейскую? Сейчас уже докапываешься к словам. Говорю, В смысле что, докапываешься? Я тебе вопрос задал, ты ответил. В этом ответе это подтверждение их нарушения, это, нарушения это есть. Это ихня тачка. Это ихня тачка. Полицейский. Походу ты сегодня последний раз. А, Блять, ещё ты... давай угрозы снять. И... хорошо? Да, хорошо. Ты мне только что сейчас сам признался, что ты нарушил правила нон-РП. Ты сотрудничал фактически Какое? с полицией негласно. Начал возить им тачки. Какого хуя? У тебя вообще профанит под это, заточено. Так вдруг и ты просто... менту, бля, предъявляешь, который тебя из машины выволок, которая тебе вообще по факту Скажи, не нужна. Это нон написано в правилах, что нельзя просто привезти тачку полиции. Это кино... ты Или этим просто... вообще не занимаешься. Это не твое дело. Нарушили. Болван, блядь. Да, нарушение. А то, что ты нарушаешь на НРП, Будешь это вообще выговорить? нихуя, да? Давай, отдыхай. Оценка по твоей жалобе один. Блять, это не в минику. Без Масло съемный выходит на охоту. Блять, какие классные наушники, я просто ваф. Просто вот можно вот сюда вот так вот зарыться и все вот, вот так вот. Вот сюда, вот, вот так вот. Почему я не могу, почему я из дома вылетаю? А, а, тогда ладно. Пиздец, куда не залетишь на какой этаж, вечно какой-то движ. Смотрите, раз, два и три. Пиздец, что происходит в этой общаге. На самом деле это лучшая общага, которую я видел за последние ну сколько. Месяца два. Чиво. <пофрит> <plutôt> Пропал. Блин, он умер. Зебнок! Что ты Почему у них тут войс чат такой рофловый? Что меня в мэрии из дигла убили? За что? Аааа, это я Просто Да ты что тебе по сути типа вообще этим нельзя за ним на тот момент в этом фрагменте я увидел админобусы и НЛР, потому что чел берет в РП летает, таскает челиков на крышу, что является РП зоной. Хотя есть на серваке все же админ зона, в которой разбирают жалобы и проводят прочие разборки. Но все же в правилах немного докосанно намекается на то, что можно все-таки проводить разборки на крыше, что является опять же РП-зоной. Упоминается это следующим образом: то есть, там черным по белому написано то, что если во время таких разборок в РП-зоне чела убивают, то это не считается за помеху разборкам. Я вот думаю то, что это. Это немного глуповато и создает некий дискомфорт обычным игрокам. Но не мне писать правила и не мне этим заниматься, я всего лишь снимаю видосики. В итоге я выдаю ему наказание за нарушение правил, которых по факту и не было. И спустя буквально несколько минут меня уже тэпнули на жалобу и объяснили то, что у меня все же админобус нарушено правила и я уже должен забанить сам себя. Я еще раз говорю, исключение подсчитай. Вот тебе исключение из помехи разбора. Вот начало э, одного из... Под... Смотри, э, в основных правилах см... ищи пометку сбора. Там смотри второй подпункт. Если смотреть второй подпункт, то, то там четко, грубо говоря, сказано, из этого можно сделать выбор, что если это крыша, то брать, это Я тебе говорю про то, что ты мне говоришь, что в... на крыше в определенной зоне не может идти разборки я теперь на этом показываю пример, что по, по помехе вот по под можно сделать вывод что можно проводить на крыше в рп-зоне не обязательно лететь на рп смотри у тебя 1440 минут причина АА Бана стилизованное подчеркивание 1 554 572 521 470. Спасибо. Хахахаха. Это скрипач. По-моему, это скрипач. Да, брат, это Да, значит, валя. Сейчас получается админ за то, что Трамп. Знать, я, просто щек, смотрю, которые, я, я просто смотрю, Я просто смотрю, типа чел, масло Интересно, он видео сделает, допустим. Забанили просто так. Админы плохие. Парни парню 20 лет. Скомер записанный на этом проекте. Сидит и такой хуй делает, ну это конечно кек. Ну, как видите, все недоброжелатели остались довольны. Как и говорил в начале ролика, я получу в конце этого видео наказание. Наказание у вас на экране бан на сутки. Посидел такой и подумал, после бана несколько минут ну, забанили и забанили, я могу в любом случае пойти и смонтировать материал, который я уже записал. Ну а у ребят радости полные штаны от одного только факта того, что меня забанили на каком-либо серваке. Этот ролик я снимал на сервере Wazers RP, IP и группу, а также свой промокод, я оставлю в описании. Сами. Его можете активировать прямо на сервере.